Всем приветики! Спасибо вам огромное за поддержку, за комментарии. Мне очень приятно. Погода у нас уже, мне кажется, дней пять держится. Просто шикарно! Плюс 40 градусов. Красота! Вот не поверите! Мы прям с подругой с утра детей берем и к ней на дачу, в бассейн. Наплаваемся, накупаемся, дети нарезвятся. Просто шикарно! Интересно, как у вас с погодкой дела? Пишите! Не стесняйтесь. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Судья спрашивает, причина вашего развода личная? Понятно. Да. Вас муж оскорбляет как-то. Нет, нет, что вы? Он даже не умеет этого делать. Супружеский долг, возможно, не исполняет. Ой, в этом плане все прекрасно. Ну, тогда поясните причину вашего развода. Я не пойму. Да надоел он мне, надоел.